Всем большой привет! На связи Елена Мухина, и это видео -отзыв, отзыв для Марины Владимировны Девидовой после прохождения тренинга Линия успеха. Если у вас в жизни есть хоть малейший затык, и если вы хотите жить полной жизнью, хотите изменить себя на все 180 градусов и зажить на 300 градусов. 60% лучше, то обязательно нужно пройти этот тренинг и желательно на ВИК-пакете. Потому что Марина Владимировна не умеет работать спустя рукава. Этот человек потрясающий, волшебный. Это просто невероятные ощущения. Потому что, первое, начала видеть, делаю, случается, что же приводит меня к тем или иным ситуациям второе наладила отношения в своей семье поняла где я делаю не так очень тяжело увидеть в своем подсознании где же мы где же наш мозг нас защищает но есть возможность это все исправить третье третье отношения с мамой потому что я думала, то, что я делаю все верно, но увидела некоторые моменты, которые нужно было исправить, и вуаля! Сейчас все великолепно, и я просто летаю от удовольствия. Четвертый момент. Это, конечно же, здоровье. Мое, моих близких детей я увидела, где я делаю не так, и почему болеют мои дети. И пятое. Жить полной жизнью, видеть, в каком направлении нужно двигаться для того, чтобы прийти к тому результату, которому хочется, это восхитительно, это потрясающе. Сомневайтесь, Напишите мне. Напишите Марине Владимировне, пройдите консультацию, которая получасовая, первая, бесплатная. Я благодарю этого человека. И знаю то, что все только начинается. Всем большое спасибо, не сомневайтесь. Идите на тренинг «Линия успеха».